Приветствую вас, господа. Я собрал вас здесь, чтобы напомнить вам о том, что когда-то давно вы взяли на себя обязательство служить общему делу. Но к великой моей печали, те результаты, которые ждал я, абсолютно не соответствуют итогам ваших трудов. Так. Дон Финансина. Почему в который раз уже в университете задерживают стипендию в родном краю, при тыше моей реки, Жила душа, и всем угрозам вопреки она и он. Любовь на навеки, все века... Узнаете, что будет дальше. Да, крестный отец, я решу эту проблему в самые кратчайшие сроки. Спортивный. Почему до сих пор не функционирует спортивный комплекс «Олимп»? Ведь месяц назад было официальное открытие, но студенты до сих пор не занимаются. Объясните, пожалуйста. Чего-то тут ничего еще не сделано. Насальники, мы все сделаем. Не кричите на нас. Красный отец, мы не открыли Олимп, потому что еще не достроили некоторые помещения. Уважаемый дон городостроения, вам выделялись крупные суммы денег на строительство моста через Волгу. Так объясните, пожалуйста, почему же до сих пор я не вижу ни денег, ни моста. Крестный отец, простите меня за дерзость, но мост уже готов. Пойдемте, я вам его покажу. Лара -седан! Лара -седан! Где мост? Ну как где? Вот же мост, вот. Куда деньги ушли? В смысле куда деньги ушли? А карандаши, а линейке. это все расходные материалы, все сюда, все на рисунок. Дон Транспортин. Объясните, пожалуйста, почему каждое утро автобусы от энтузиастов до университета ходят битком. В чем тут дело? Крестный отец. Наши люди выяснили причину. Они нашли нелегальную лабораторию по производству топиков по английскому языку и различных шпор. Эти люди писали их в огромных количествах и в других людях, в их одежде и внутри них поставляли в университет. Поэтому они имели такие большие объемы и занимали своими телами все пространство автобуса. Разберитесь с этой проблемой как можно быстрее. Пару минут назад мои люди прислали мне видео, которое подтверждает, что проблема решена. Fire! Как не бы это звучало, но смотря на результаты вашей деятельности, я все больше понимаю, что мне рано, рано отходить от дел. Мне просто больно, больно и стыдно, что только я один с собачьей преданностью целиком и полностью отдан общему делу. Вижу на вас надежды, у меня больше нет. Все приходится решать самому.